Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре, как всегда, Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Данная раздача с камом быть не может. Я участвовал во всех раздачах от этой биржи. Всегда получал прибыль. Раздавали криптовалюту, которую можно было продать и вывести. Насчет вывода. Для этого здесь верифицировать аккаунт не нужно. Все функции этой биржи вам доступны без КИС. Легкая регистрация за одну минуту, ссылка кстати в описании. Для мобильных устройств используйте QR-код. По прошлым аирдропам суммы были разные. Тысячи рублей, три в последнем вообще двадцать Здесь не угадать как попадешь, на какую раздачу, даже как-то Просто дали монеты на 300 рублей. Перед Новым Годом, что ли, если не ошибаюсь. И убит всегда давали заработать своим пользователям. Итак, по заданиям. За регистрацию TelegramBot даю 1000 монет за 2. Выполняется один раз. У каждого задания есть свое описание. Нажимаете ⁇ Выполнить ⁇ На второй странице будет инструкция. Давайте коротко поэтому Стартуем бота, выбираем язык, указываем адрес почты от этой биржи, которую использовали для регистрации аккаунта. Жмем кнопку получить монеты. Бот вам даст код, вы его копируете, вставляете сюда и нажимаете проверить получить. Готово. По остальным заданиям. Депозит, рейд, своп, 10 дайсов и как активировать фарминг. Снял отдельное видео, ссылка в описании. Депозит нужно делать в криптовалюте, тоже есть два видео, ссылки в описании. Депозит с PR кошелька и депозит с биржи Bybit. У кого работает Twitter, Facebook, размещайте посты, содержание поста в инструкции. Еще что-нибудь от себя добавляйте каждый день, чтобы посты не были одинаковыми и вас не заблокировали за спам. Проверяйте других участников. 100 монет за каждое проверенное задание другого участника по 12 в день. Можете еще размещать QR-коды, то есть это расклейка вашего реферального QR-кода в общественных местах вашего города. По 5 листовок в день можете клеить. Это половиной тысячи монет. Хорошее задание для тех, кто только присоединился. Торги будут в июне, я думаю, пару недель, наверное, осталось до завершения раздачи. И это задание вам поможет догнать всех участников, ну, более-менее, по количеству токенов, собранных. Ну, и не забывайте про остальные задания. Снимайте обзоры для YouTube, TikTok платят тоже немало, 1400 монет. У меня TikTok не работает, поэтому я его перестал выполнять, то есть не работает, работает, но видео не принимается тут. ВК отключен и, в общем, то на этом все. Еще раз повторюсь, данная раздача с камом быть не может, это вам не AirDrop от нового какого-то там проекта, который может реально соскамиться из-за малой заинтересованности людей в инвестициях. Биржа работает давно. Раздачи были разные. Во всех участвовал и всегда получал прибыль. Да я думаю многие кто из вас со мной участвовали. Также выводили отсюда деньги. На этом у меня все. Всем пока.